За семью морями Философы, пророки и поэты, Вы вестники новейшего завета Противоборства творчества и зла. Какая сила вам оплот дала? Зов бытия, зов совести, зов слова, Который повторяется по новой, Как только солнце свой восход начнет И мысль освободиться и стенет. Как только сон рассеется И станет видениями прошлыми в тумане, И будничная грубая среда Пока еще не причинит вреда, Вы внемлите его призыву свыше. Но голос современника не слышен. Лишь разве что пройдет по морю тот, Кого распнет на склоне гор народ. Философы, поэты и пророки. Вы, знающие вечность, одиноки. Как будто вечность за семью горами. Как будто счастье за семью морями. Мы были такими, как вы, Чуть -чуть. вы будете такими, как мы. Все, нет, все, да, просто остался один скелет. Я сказал, что здесь идёт пятно. в этот мир пустыми руками написано, ничего не сможем забрать у него. С тобой, да. Человек умирает, а все вещи его остаются. Да, все вещи его остаются.